Сидим, ждем автомобиль. Собрались сегодня съездить в Фуджейру, приобрести какие-то медикаменты, которые нельзя у нас приобрести в тряпочки, а как же без этого? Сандей. Хорошо, парень. Привет здравствуй это бабу вот, мы пользуемся его услугами в качестве такси да он из пакистана вот он работает в такси так что кому интересно недорого куда-то съездить пожалуйста в комментариях обращайтесь мы дадим вам его телефончик и если вы будете в районе дибы аляки это очень удобно потому что вызывать такси значительно дороже вот. А если еще и на рецепшн вызывать а, таких ребят, как Бабу, это будет а, ну, минимум в два раза. Это уже проверено дороже. Кто будет рассматривать а, Карфакан для отдыха? А, ну, Городок такой небольшой, приятный, в общем-то ухоженный. Пляж сделан новый, шикарный, современный пляж. Но здесь большой порт. Я думаю, что грязновато все-таки вода здесь. Порт расположен прямо возле пляжа. Первый пункт посещения – это магазин, винный магазин. Возьмем этот арак, проверено, и этот арак. Как-то, когда я делал виноградный самогон и дернула меня назвать его чачей, грузины набросились на меня, как орлы. Но э, я честно скажу, что грузинская чача – это напиток, вообще просто не выдерживающий никакой критики. Рядом с этим напитком он просто не лежал. Это сети-центр магазин нам что-то надо купить ним я не знаю что но уверен что ольга знает точно она знает сколько и чего нам нужно купить ну что Оль, погружаемся в роскошь и прохладу магазинов сети центра пошли вау вау вау вау более потянула связку у большого пальца вот мы ей теперь пытаемся найти что-нибудь, чтобы его зафиксировать. Доктор сказал, что недели две-три надо бы относить. Ну, все подходит, светлый, не черный. Давай, возьмем его. Мы часто берем в этих аптеках витамины, поскольку бывают очень хорошие акции. Две берешь, одна дается в подарок, либо еще какие-то, и везем домой, потому что это значительно дешевле, нежели его в наших аптеках. Пешки какие прошло три часа и вот мы пришли вернулись к автомобилю покупки сделаны а теперь нам еще на долушке доехать там тоже кое-что купить ну думаю что за час мы управимся что-то заказала умус это хорошо а то может быть это взять чипсов ты чё, в макдональдс ходишь а чипсы не видишь как-то не логично не хочу а я возьму можно а для чипсов пока нет. понимаю что типа... сырный сыр соус манго соус томатный видишь саль острый excuse me How much? One kilo? 70 dirham 35 70 dirham 35 70 300 grams What happened? Thank you so much. Городской пляж в городе Фуджира все еще в стадии строительства. Ну, вроде бы окончание подходит. Какое окончание? Я думаю, что еще и не скоро. К новому году навряд ли они успеют что-либо сделать. Занятная архитектура. Как домино стоят. Никакого изыска. А то что? Архитектура будущего. Поездка в Фуджиру нас конечно развлекла. Но согласитесь, на море значительно лучше, и я больше никуда не хочу ехать!